Привет! В эфире «Универ Универньюз. Я его ведущая Адель Шмилова. Смотрите сегодня в выпуске. Уберг в КФУ. Ректор КФУ Ильшан Гафуров встретился с представителями известной компании. Камера-мотор. Поехали! Состоялась первая запись ток-шоу в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Не секрет, что двери Казанского федерального университета всегда открыты для иностранных гостей. Состоялась встреча ректора КФУ Ильшата Гафурова с представителями компании Uber. Заседание проходило в голубом зале главного здания. Ильшат Гафуров поделился с почетными гостями богатой истории Казанского федерального. Затем директор Высшей школы информационных технологий и информационных систем Айрат Хасьянов предложил начать исследование по началу сотрудничества КФУ с компанией Uber. Не обошлось и без экскурсии по значимым местам глав главного здания Императорского зала Музея Истории КФУ Ленинской аудитории. Нам поступили кадры с места события. Предлагаем вам посмотреть. For you, for the... Clinton, is... Казанский университет, подписал Папа Киренскому. В пятницу 3 февраля в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ стартовал проект «Политзавод», в котором молодые политики подискутировали на самые острые темы сегодняшнего дня. Как это было, смотри в сюжете Дианы Шиловой.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 В нашей Альма-Матер в прошлом учебном году обучались более 4000 иностранных студентов из 80 стран мира. По последним прогнозам, это число должно увеличиться и достигнуть более 5000 человек. Как и чем привлекает иностранных студентов Казанский федеральный, смотри далее. Являясь одним из ведущих российских университетов, Казанский федеральный нацелен на активное вхождение в мировое образовательное и научное пространство и всегда готов приложить максимум усилий, чтобы привлечь как можно больше иностранных студентов. Методика Казанского университета по привлечению учащихся недавно была одобрена Министерством образования Республики. Однако на достигнутом КФУ не останавливается, и теперь формирование абсолютно новой системы привлечения стало еще одним поводом для встречи проректора по внешним связям КФУ с ответственными лицами за международную деятельность в институтах Казанского университета. Участники встречи обсудили стратегию повышения общего числа иностранных учащихся. Планируется, что общее количество иностранцев будет достигнуто 5100 человек, и это не предел. На ближайших заседаниях проректор по внешним связям КФУ планирует обсудить систему мобильности в Казанском федеральном, что, несомненно, повлияет на достижение поставленной цели. И, наверное, третий семинар, мне кажется, у нас назревает по участию по мобильности. То есть нам же каждый год нужно увеличивать мобильность, академическую мобильность и как среди преподавателей, так и среди студентов. Там тоже у нас есть свои подходы, есть свои рекомендации. Это, вот, я думаю, вот два следующих семинара. Участники встречи продемонстрировали наработки и опыт Казанского университета по приему и обучению студентов. Начальница отдела привлечения и набора иностранных обучающихся презентовала разработанный проект комплексной методики создания в КФУ системы привлечения иностранных студентов, где описаны современные тенденции и перспективы развития международной студенческой мобильности и предложения по привлечению иностранных студентов в Казанский университет. В ходе активной работы участниками встречи был затронут целый ряд актуальных вопросов и высказаны интересные предложения, которые будут учтены в ходе реализации предоработки методологической и нормативной базы привлечения иностранных студентов в старейший ВУЗ России. Аделия Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. В последнее время стихи татарских поэтов перекладывают на современную музыку и популяризируют родной язык. Представителями такой направленности стала и группа Джуна, которая рассказала о своем первом клипе, ляпах и классике национальной литературы. Смотрим. Если переложить стихи именитых поэтов Татарстана на музыку, очевидно, что появится группа Джона, которая зародилась в 2010 году в стенах Казанского федерального университета. Как бы прародителем была Аня, и потом она меня нашла на конкурсе английской песни, которая очень часто проходит у нас в университете. Предложила с ней поработать, я согласилась, меня очень, очень увлекло это направление. И потом уже в процессе, там, в капеле мы нашли Сашу. Опять в процессе развития, как через какой-то промежуток времени у нас менялся состав. Потом пришли остальные участники, там Сергей, Элина, Тимур. Вот пока вот этим костяком мы так и держимся. Пожалуй, многие могут подумать, что слово «джуна» — это неправильно написанное слово «июна» на английском. Но это вовсе не так. Как отмечают сами участницы, название группы означает «поезд», который с большой скоростью уносит их творчество. Название появилось случайно от балды. Серьезно. Мы взяли просто словарь латинских слов, начали искать слова, и вот так вот не думав, обозвались словом джуна. Обозвались uh, было слово. И, да, было слово Джуна, Последний букву поменяли на А, а потом уже узнали, что оказывается Джуна с финского переводится как поезд. Творчество ребят настоит на месте, они уже успели добиться больших успехов не только на площадках нашей необъятной страны, но и получили комментарии на свою кавер от фронтмена британской группы «Метронами» Джозефа Маунта. Ведь порой не каждой группе удается получить признание от столь уважаемого музыканта. Иногда в интернете я встречаю разные каверы на нашу группу, на всякое от «Метронами», и, как правило, они очень милые, но не всегда такие шикарные. И, как правило, они... Не идеальные, но вот этот прям очень крутой. Всего месяц назад ребята выпустили свой первый клип под названием Урман Кызы. Слова песни это стихи знаменитого татарского поэта Хади Такташа. Тем самым они хотели показать такташскую Урман Казы в другом свете. С одной стороны, как мифологическую таинственную, с другой, как героиню, созвучную нашему времени. Татарская музыка означала пляски под залихватскую гармошку и однообразный бит, то сейчас жанр в разнообразии растет в геометрической прогрессии, а татарская культура лишь продолжает развиваться. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ News. А на сегодня у меня все. Всем хорошего настроения. Пока-пока.